Наша любимая посеком по небесам. <свы> <свы> вот сбылось. Я помните осенью мечтал об этом, что я когда-нибудь полетаю на этом планере э, с электрической лебедки. Обещал, что мы сделаем, и мы сделали. Мы слов на ветер не кидаем. Игорь, курту побегает, это а Я камеру. Камеру я взял. Поимку шпарногало. Ага. Друзья, как можно планер? Один переносить через Давай. другой. Арнуек Хочу спать, не хочу работать. <laughs> Игорь, жег пряки, носи, носи, носи. Трупы тягал. Так кто вас? Ага, Герей Добар. Вискас Герей. Герей, Герей, Герей, Герей. Окаталил, толел, стоп. Друзья, это, это чтобы полетать на джогасе, снять вам контент-огонь, как электрическая лебедка тянет джогас, то есть не вот эта лебедка обычная, привычная, а электрическая, мы тут, можно сказать, ой, все в этом ангаре попередвигали. Это ужас какой-то. Если бы не было необходимости полетать не джогате, мы бы не совершили этот подвиг титанический по тетрису в ангаре. С другой стороны, лучше, когда в ангаре много техники, это лебедка. Чем, когда его нет? Праина, Крей. Ты чурек, река тянет, сказал, не тувой старт, а? Шнурятям сису ега, то делка треке тушча, ну не тушча, бед мужей Не аж, поми-помершал Система. Ты, ты кайптям себе покраус. Ну, Грей, да? аж с по роди кайптям, то поскольку юс меня потянетесь, Грей? So, все, аж по сю оператору с. уж такс. Я... Уж такс. Уж такс. Да. Друзья, как это выглядит? Посмотрите, сейчас 900 ватт вкачивается в батарейку, потому что батарейка у нас пустая, ну не пустая, в ней не очень много энергии, 39 процентов всего лишь. Вот разматывается трос, я поставил усилия на тросе. 69 килограммов. И вот выматывается. Машина сейчас разматывает и заряжает, чтобы мы сделать могли полетик. Вот такая хитрая штука. Я о зажужжал вентилятор. То, что контроллер вкачивает все в батарейку. Соответственно, из-за этого греется. То сейчас вот это вот большой генератор энергии. Круто. А тем временем планер куда-то едет, далеко-далеко, на горизонт. У нас сегодня знаменательное событие, мы попробуем эту лебедку использовать как планерную. Я отправляю оператора на старт, чтобы поснимать старт джогаса. Лебедка продолжает мужественно выматывать трос. Идет 1 киловатт в батарейку, но скорость, видите, низкая, то есть медленно едем. Поэтому ну, можно сейчас немножечко увеличить усилия. Заодно проверим, как... Не отвалится лебедка, 81 килограмм сейчас на тросе при вымотке, в пассивный режим. Вот она наша цель. Машем, машем руками. Вау. Заряжательная ты моя красота. 966 метров вымотано, 43% батарейки. Когда километр троса кончится, пойдет красный трос. Здесь еще маркировка такая сделана по цвету. Жужат вентиляторы. Здесь очень интересное решение на таких тепловых трубках. Такие пластинки, которые с одной стороны прижимаются к контроллеру, который вот. И вот этот контроллер сейчас греется. Мы можем даже посмотреть, какая температура у контроллера. У мотора 41 градус. У контроллер 56 градусов. Волнуюсь я. Первый раз в жизни буду тянуть на этой штуке сразу планер. Ох. Пеу, пеу. Натянутая струна. 80 килограмм на тросике. По нему можно ходить в принципе, при желании. Ну такая нагрузочка-то ощутимая, знаете, как мы, весь автобус изгибается. Оп. Старт, старт, прием. И вымотано 1300 метров троса, батарейка 41 процент. Ну, Но Бенос застегивается, подготавливается. Билетик есть у него, значит все в порядке. Слушай, и я всё, готов и через одну минуту. Волнуюсь я, первый раз в жизни я вот это вот управляю вот это, с этой балалайкой э, Беносом, который полетит на планере. Э, что могу сказать, что мне очень страшно. Э, второе. Что я справлюсь? Третье, что у есть замок отцепки, он не дурак отцепится когда-нибудь, если поймешь, что что-то пошло не так. Ну, поехала. Все, отлично. Где-то должен появиться он там. О, все-таки она пошла. Давай, дорогая, давай. Летит она. Красота небесная Вот она летит такая без Босиком. Бенос. По небесам полетел. Ну, тяга максимальная, 90 даю. О, О, появился, летит. Ура! Первый раз в жизни, первый раз в жизни летит планер на электрической лебедке. 90 килограмм тяги! 12 киловатт мощность подается, Кирилл, посмотри на это, она тянет 12 киловатт, я не знаю, если что-то взорвется, пес с ним, но это происходит, Бенас летит. 12 киловатт лебедка дает, батарейка, конечно, 5 процентов, она там просела до безобразия, но сам факт, бенос отцепится сам. Сейчас всему тягу немножко сброшу. Начинаю сбрасывать, чтобы ему было легче отцепиться, и нам было не так страшно. Оп! Ну отцепляйся, Бенос, давай. Все, Бенос отцепился. Лебедка мотает парашютик. <звы> э -э -э -э -э -э -э -э! Это свершилось и с первого раза! Ой, вот только теперь остановится ли он? Ой, мне всегда очень страшно. Вот она начала потихонечку парашютик подматывать. Вообще! Вот это да! После первого подъема Бенус к нам подлетает. Собаки лают на Бенуса. Так что он целится прямо в нас. Прямиком. Но Вот так он мимо нас проходит и садится. Класс. нас настоящий мастер своего дела. Фух, ну что? ха ха ха ха гей я даже, я даже себе не верю самому. О, она сработала, она затянула Джогас. Как я ей собирал, как я обещал, и обещал, затянула. Конечно, можно и побольше мощности потом подбавить и так далее. Но 12 киловатт она выдавала. 12 киловатт, вот эта малютка. Вот так работают профессионалы. Сам сделал, сам полетал, сам ви толкает. Сейчас у нас гонщик едет, поэтому. Минус, в общем, заряжается 3, 4, почти 4 киловатта грузится в лебедку за счет того, что очень быстро едет машина. 90 килограмм стоит тяга, 47 48 процентов батарейка. То есть, грубо говоря, мы батарейку сейчас заряжаем даже, то есть мы не расходуем ее. Трос разматываем под нагрузкой, из-за этого э, батарейка только больше и больше. Вечный двигатель практически. Но сейчас попробую я слетать. Посмотрим, как это получится. Еду на старт. <смех> Тяжело, когда никто еще не умеет на лебедке работать. Сейчас за одну затяжку я подготовил оператора этой лебедки. Вот, вполне надеюсь, что справятся все. Я поясню проблему. Эта лебедка работает исключительно на телефоне. Причем, так как Кирилл проектировал на старом телефоне, то она работает исключительно только на старом телефоне. Ну, сейчас эту программу поменяют, но пока э, мы три дня назад летали на парапланах, и на поле приходит девушка, и мы первым делом спрашиваем ее, а Телефончик не дадите, вот так вот, отжали телефончик Ну скажи это еще раз, заработала, Серега, теперь ты не отпускай ни девушку, ни телефон Кирилл, офигей, мы сейчас все-таки полетаем, есть шанс Управление тут, в женских руках, первый раз, боимся тоже Новая первая карта вот так я цокну тебя. Да. Нажимаем user friendly. А, сам же я еду на старт, и как я еду, видите, тросик лежит на земле. Я поэтому тросиком учуюсь. На моноколесе он взлетит, а может и босиком без моноколеса, босиком, кто его знает. Босиком, босиком, без <laughs> Игорь. А? Чёка, с моим любимым. Ой. Лапочка моя хорошая. Так, замочек. С шортами помещается или? Выдох не будет. Худеть надо. <свист> так, <свист> хорошо. <свист> да. да я все помню, да. А цепка Скорость. где? Да. Вот. Скорость декорации. 80. 70-80. Максимальная. 70, все <свист> хорошо. Да, сейчас я этому... Цепляю мне замок. Все. Я, конечно, себя еще никогда по телефону не запускал. Первый раз такая херня. Сажусь туда, да, уже? Адвиндинг, и потом появится припул. Так. Ну, а сколько килограмм стоит? 90. 90. Ну давай тогда, фигачи, пул. Ну, Нажимай на Я готов. Прям прямо сейчас я в прямом эфире взлетаем. Давайте. Ага. Так. О, поехала. Очень Потихонечку так. едет, сейчас начнет разгоняться. Так. Вот, ой, пошло. Пошло? Отверло. Ох ты ж Мама-то дорога! Ой! Я лечу! Класс! Всё отлично! Друзья! Это есть! 80 км в час дает! Охренеть! Больше скороподъёмность на пределе! Держу 70-80! Высота растет! Со страшной силой! Угол вы можете оценить, посмотрите! Какой угол тангажа? 250 метров. Скорость начинает расти, увеличивают тангаж. Скорость начинает падать, уменьшают тангаж. Это же лебедка электрически, на тягу точно точно держит. Вот эта высота 300 метров. Хорошо. Очень хорошо. скорость нарастает тангаж держу видите сейчас не могу тянет в нос вниз буду отцепляться уже сейчас должны по идее тягу сбросить мне дергаю оп есть отцепка ну и смотрим как там внизу парашютик полетел Друзья, первая в мире затяжка с электролебедки на планере деревянном. На плане, Парапланерные электролебедке затянули планер. Вот вы это наблюдаете. Высота у меня сейчас она поменьше стала. Вот, 350, но было 400. Эй гей Просто какой-то праздник, друзья. Наша любимая босиком по небесам. Вот, сбылось. Я, помните, осенью мечтал об этом, что я когда-нибудь полетаю на этом планере с электрической лебедки. Обещал, что мы сделаем. И мы сделали. Мы слов на ветер не кидаем. Потрясающе. Сейчас попробую себя на фоне заката снять. Ощущения от планера, конечно, кайфовые. Аэродромчик наш. Давайте так поснимаем, что ли. Панель приборов. Закат на горизонте. Лучится машина Беннесса. Так смотрим, как Игорь летает, а мы за ним все помощники его. А вот лебедка, которая нас затягивала. С видом на закат, мне надо еще развернуться успеть и вы помните, да, друзья, что планер этот летает, скольжение и так далее, он может сбрасывать высоту, поэтому важен точный расчет на посадку. Пытаюсь сделать точный расчет, я очень волнуюсь, не хочу с перелетом. Так, сделаю по... Лучше мы планер потолкаем, чем еще что-то, да? Буду по-парапланерному заходить. Оп! Ну, вроде как попадаю как раз к ангару. Если что, амгаром плечу сбоку. Спускается Игорь. Вот так работают персоналы. Так, друзья, это все свершилось, и самое главное, что сказать всем спасибо. Вот вся команда участвовала, и снимали, и таскали, и затягивали. Ну, наверное, самое главное, это узнать, как, каково быть оператором после од од одной затяжки. Как вообще? Страшно. А? Страшно. Страшно, да? Мы с парнями с затягивали, а тут... Сразу. Нажимать на кнопки страшно? Страшно было, потому что первый раз Женя не допускал вытягивать, а тут, на парапл... mm -hmm. парапланы, а тут допустили. Но no юзер-френдли. Так, User. User Нет, Отлично, удобно. да. Мне я очень рад, что получилось, то что, э, друзья, я очень хотел слетать, но Бенас хотел слетать еще больше. И теперь Бенас первый в Литве э, летатель на электролебедке вот такого поколения почти, нового. Почти робокоп. Робокоп, чемпион. Он набрал 300 метров, а я набрал 350, а я брал 400. Ну потому что я знаю, как на ней летать. То есть, и мы постарались. Да, ну и вы тогда дали так. не, ну мы же тебя еще смотали кусок. Саботаж. Саботаж, конечно, мы смотали кусок троса. И... Фу, да, Павелы. Сейчас мы все знаем, как попасть в небеса. Так что приходите в клуб, летайте, и мы вас там затянем. Затянем рай. Да. Все, Диана, арда, спасибо большое. Вы спасибо сегодня вам. выручатели э, сегодняшнего дня. По сути, Я, вот, вот просто вот спасли все сегодняшнее мероприятие. Как хорошо иметь старый телефон До новых встреч, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта Мы пошли отмечать столь грандиозное событие А кто хочет к Все? Все До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта До новых позитивных роликов ге